Добрый день, меня зовут Гром Евгений Георгиевич, я проживаю в Запорожье, неоднократно снимал в этой компании квартиры различные. Квартиры очень, каждая по-своему, своеобразные. Это в данном случае мы снимаем сейчас квартиру на площади Розы-Люксембург. Два, квартира 100, 168, она в этом... 165, ну да, да, да, она очень интересна, в таком английском рыцарском стиле сделана, так, своеобразные, своеобразные светильники, своеобразная такая, ну вообще, интерьер своеобразный, очень такой интересный. Кухня хорошая, просторная, очень хорошие комнаты, очень хорошие спальные места. Не, не, не, не, не, не, так что там, там не тесно, не так, что как снимаешь квартиру где-то в пятиэтажке или девятиэтажке, что как бы ну, не висят обои. Это, ну, то есть, очень, mm -hmm. очень интересная квартира. И тоже не, не только эта квартира, а другие квартиры очень Все. интересные в этой компании. Значит, рекомендую воспользоваться услугами. Спасибо вам большое.